Всем привет от сайта Солнце Испании. С вами я, Дмитрий. Мы находимся на барселонском побережье, километрах 20 от Барселоны, по направлению Тарагоны. За мной, за моей спиной, деревушка Ситчес. Очень живописный городок, который мы сейчас посетим. Это дорога c 31 Для заметки, если кто-то захочет в выходные дни посмотреть что-то на побережье интересное, то рекомендую, запомните, потому что она идет как раз вдоль моря, и где открываются прекрасные виды. Это дорога c 31 от Барселоны по направлению Тарагонского в Тарагонском направлении вот Основная беда таких дорог это велосипедист Виды действительно замечательные и вот мы уже видим город сейчас сейчас является столицей геев и прочих меньшинств и здесь мы видим памятник скажем так против гомофобии это памятник бакарди. Дон Факундо Бакарди. А это два знаменитых каталонских художника, Сантьяго Русиньоль и Рамон Касса. Вообще сейчас обязан своей богемной репутацией Русиньолю. В тот свое время купил несколько рыбацких хижин, и а на их месте построил особняк, называемый Као или Железное Гнездо, которое мы увидим чуть позже. Здесь собирался элита, и он-то и обеспечил приток интеллигенции. здесь на набережной находится главный достопримечатель Сиджиса, церковь Сан-Бартоломе и Санта-Текла, святого Варфоломея и святой Феклы, если перевести. Это здание Кауферрат, музей керамики изобразительного искусства, среди полосин которого вы найдете даже пару картин аль -Греко. Достопримечательностей в Сичасе немного и одна из них дворец Марисель, превращенный в музей, где собраны полотна мастеров прошлого века. Здесь, пройдя замок, мы попадаем на вторую, как бы, часть этого ситчиса, где находится второй пляж. Вообще, пляжей в Сичисе много, но все они короткие и узкие. Сегодня 2 апреля, и нехватка мест не ощущается, но скоро здесь будет яблоку негде упасть. На пляже мы с вами уже видели памятник Бакарди, а это дом-музей-ресторан Бакарди. Почему? Ответ простой. Потому что в 1814 году здесь родился знаменитый изобретатель Рома Пакунда Бакарди. ¿Cuál es tuya Ну вот мы пробежали с вами по туристическому каталонскому городку Ситчес. С вами был я, Дмитрий. Спасибо за внимание.